Компания Аликом, с вами Александр Чумаков. Продолжаем тему производства трикотажа с помощью автоматизации. На видео я показываю сейчас, как производят, как сшивают манжет. Многие это делают руками, и я понимаю, как это возможно сделать с минимальными вложениями, то есть на своем практическом оборудовании. И второй момент, как тачивать манжет в рукав правильно. Можно, конечно, обойтись машиной стоимостью 1500 долларов, но опять-таки там потребуется швея, там не потребуется оператор. В этой ситуации мы нанимаем человека без опыта, мы правильно настраиваем машину в зависимости от э, размера манжета, мы выставляем это все электронно и дальше мы получаем результат, качество, скорость и не требует квалификации. Подписывайся на канал, ставь лайк, рекомендую друзьям.